Зачем нужны перчатки в тренажерном зале? Улучшение фиксации штанги или гантели, чтобы спортивный снаряд не выскользнул из влажной ладони и не травмировал тебя. Снижение избыточного давления на ладони при работе с большими весами, благодаря мягким накладкам на пальцы и ладони. Защита от возможных травм и растяжений учебятного сустава. Предотвращение появления мозолей на тыльной стороне ладоней Мозоли вещь не критичная, но комфорта от них мало Защита кожи рук от бактерий Перчатки должны подходить себе по размеру, иначе их использование будет бессмысленным и превратиться в пытку Качественные перчатки изготавливаются из кожи или неопрена, так как эти материалы отлично обеспечивают сцепление с металлом. На тыльной стороне перчаток должна быть перфорация, которая служит для отвода лишней влаги. При выборе, обрати внимание, наличие фиксатора запястья, с ним ты сможешь без риска растяжения брать серьезные веса. Ну и главное, перчатки должны элементарно нравиться, чтобы вы могли получить от тренировки максимальное удовольствие. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!